Добрый вечер добрым людям. Ну и вечер в хату, арестанты. раз уж я Ольга Романова, Русь сидящая. Это канал МЫР. И вместе со мной мой прекраснейший коллега Олег Григоренко. Олег, привет! Он главный редактор прекраснейшего журнала «7 на 7» «Горизонтальная Россия». И это наш совместный проект «Горизонтальная Россия». Подписывайтесь, пожалуйста, на «Горизонтальную Россию», на наш канал МЫР и... На самом-то деле, вот еще что? Мы готовим этот стрим для вас ну, долго и тщательно. Это делает команда, стоящая за спиной у Олега, это делает команда, стоящая за спиной у меня. Мы все очень стараемся, потому что, если честно, мы очень хотим вам понравиться. И мы очень вас уважаем. И мы уважаем ваш выбор. Мы уважаем ваш вкус что вы сейчас смотрите нас. И я бы очень хотела, чтобы этого нашего уважения к вам вот отношения замечательного прибавилось. А для этого нужно поставить лайк. Тогда уважение будет больше. Людей, которых мы страшно уважаем, и людей, которые уважают ваш вкус, будет больше. Поставьте, Дома пожалуйста, я. лайк. Все лайки как э, можно ставить под этим видео, подписывайтесь на наши каналы, все ссылки есть под описанием. И мы стараемся рассказывать новости из э, регионов, те новости, которые э, описывают Россию, ту, какая она есть прямо сейчас, которую нет, не, не покажут ни по телевизору, ни э, в федеральных медиа. Подписывайтесь, ставьте лайки, давайте начнем. И я начну с темы, которая у нас обозначена как номер один. Но вообще-то, конечно, тема стрима ⁇ Твой дом-турма ⁇ Поэтому у нас, например, все про это. И я, конечно, всех поздравляю, во-первых, с судом в Гаге сегодняшним. Я думаю, что эти сволочи, сбившие Малазийский Боинг, все-таки рано или поздно будут отбывать свое пожизненное лиха беда начала. Поздравляю. Их дом – тюрьма. А вот другой дом. В Чечню на военно-патриотическое воспитание отправили трудных подростков из ДНР и ЛНР. И об этом сообщил, безусловно, Рамзан Кадыров. Глава Чечни отметил, что около 200 детей из разных регионов России, в том числе из ЛНР-ДНР, андексированных, привезли в республику по федеральной программе «Подростки России». В рамках программы подростки уже посетили достопримечательности Чечни, а также Российский университет спецназа и прилегающий полигон. Вот она, Надежда России, трудные подростки в Чечне, всех перевоспитает. Кроме того, с ними провели профилактическую беседу в целях военно-патриотического воспитания. Мне очень нравится эта формулировка «профилактическая беседа в целях военно-патриотического воспитания». Но мне на самом деле интересно, если бы год назад у этих детей спросили бы, хотят ли они посетить Чечню, чтобы они ответили. О, профилактическая беседа. Знаешь, я недавно узнала, что я уже два года как состою в России на профучете. На профучете, то есть со мной все время проводят кто-то профилактические беседы. Например, как с трудным подростком и, видимо, скоро отправят в Чечню. А, просто я пять лет в России не живу. Но кто-то все время отчитывается, да, что провел со мной беседу о недопустимости моего поведения. Я думаю, что с подростками примерно то же самое. Но я, конечно, очень трудный подросток, но, так, но немножко подрощенный. Я думаю, что это примерно то же самое. Профилактическая беседа о военно-патриотическом воспитании. А, ну, пока из России приходят а, такие новости... Uh, новости приходят и с линии фронта. Хотя это слово, насколько я понимаю, теперь тоже запрещено после uh, дела, по-моему, в Якутии. Когда, линия соприкосновения да, и, теперь надо говорить. Но них да. Uh, так вот, с фронта приходят новости, но они приходят в очень интересной форме, поскольку у нас есть, в общем, наверное, новости в целях военно-патриотического воспитания, какие-то профилактические, есть альтернативные новости. И uh, мы сейчас покажем видео... А как выглядят новости, которые происходят не в целях военно-патриотического воспитания, и этот формат он в последнее время, к сожалению, распространяется по российским социальным сетям. Давайте Это посмотрим. Это обращение видео, да? матери срочника, да. Добрый день. Я брама Оксана Александровна, 1980 -го года рождения. Я являюсь матерью срочника военной службы, которая, проходит, которая сейчас находится в Белгородской области на границе боевых действий. Я хочу поделиться с вами таким сообщением. Мой сын с 14 на 15 ноября примерно с 10 до 11 вечера со своими сослуживцами, которые также звонили своим родителям. Позвонил и мне сообщил следующее, сообщил следующее, сообщили следующее, что и у них ведется обстрел. И на глазах его и его сослуживцев подорвало одного парня. Помогите, прошу вас разобраться. Yes. Спасибо yes. большое. Военная часть сто тридцать восемь, двадцать один. Вот в таком виде приходят новости, о которых, скорее всего, тоже никто, кроме вот этих несчастных матерей, которым звонят их сыновья, буквально из-под обстрела, скорее всего, уже не расскажет. Потому что проверить эту информацию очень тяжело. И, наверное, единственный способ как-то верифицировать то, что говорят эти женщины, это то, что таких женщин много. И мне, честно говоря, это видео больше всего напомнило э, одиночные пикеты. Сейчас это довольно опасно, выходить в России даже на одиночные пикеты, но тем не менее, мать еще одного срочника э, вышла вот, в Санкт-Петербурге, которому приписана вот эта часть, э, и тоже рассказала, что срочников там регулярно обстреливают. И, видимо, э, вот эта форма выступления, это, наверное, какой-то способ достучаться до людей, которые уже ни пикеты, ни какие-то публичные выступления уже не доходят. Может быть, это чиновники, может быть, это генерал, может быть, это более широкая аудитория. И у нас есть еще одно, еще одно видео, которое, в общем, очень похоже на то, которое мы сейчас посмотрели. Давайте посмотрим. Вы знаете, что мы мамы, солдат-срочников, пытаемся их защитить, боремся, как говорится, до последнего. Они находятся у нас в Белгородской области, и мы обращаемся во всей станции, потому что их обстреливают, потому что они уже и погибают, и ранения получают. Вот. И так как я активничаю, со мной связываются многие мамы, отправляют через меня свои обращения не боятся, подписывают их. И что же сейчас? Мне поступает куча звонков о, о том, что теперь командование действует на этих мам психологически через сыновей. То есть сыновей, на сыновей давят, запугивают, говорят, им, что если твоя мать там не успокоится, скажи ей, то мы заберем у тебя телефон, мы тебя накажем. Так избавимся так и знаете, что э, ты будешь страдать из-за своей матери. Вот такая подлая, печальная история, как действуют наши командиры. Я хочу сказать всем мамам. Я понимаю, что вы не хотите, чтобы ваш ребенок страдал. Я понимаю, но он и так страдает. И если мы Допустим, то, что они там у нас будут в Белгородской области, у самой границы, а обстрелы все усиливаются и усиливаются, и планируется наступление противника в этом направлении, то это будет худшее из зол для наших сыновей. Поймите это, пожалуйста. И не поддавайтесь на провокации. А сыновья нас поймут. Потом. Ну вот удивительно, я вот уже который раз смотрю это видео, пока мы готовились, мне очень режет слух. Две молодые, красивые женщины, у которых есть сыновья, и которые не побоялись записать видео, а вот эта вот вторая мать, красавица, она все равно говорит слово ⁇ противник ⁇ И про кого она это говорит? Она говорит про украинцев. Это все противник. Не поддавайтесь на провокации. Что такое провокации? Вообще, вот по идее, да, это мы с тобой провокация да, для нее. А, и что делать? Как помогать, когда, когда вот так? А, вы знаете, у меня сегодня с утра была душераздирающая переписка, вот душераздирающая. Мне первый раз вот в жизни написала, а, написала женщина, молодая женщина, россиянка, у нее трое детей маленьких, и она беременна. И она написала, помогите найти, помогите спасти добровольца, ее мужа, который пошел воевать добровольно в Украину. И там пропал 3 ноября. И она пишет всем, всем, всем, на месте нашли его паспорт. Ну и судя по описаниям, он где в плену, судя по тому, что она описывает. Просто командирам всем на, на нее и на них наплевать, там несколько человек пропали и с ней никто не разговаривает никто не общается никакой не помощи ничего если честно в принципе да в принципе я могла бы ей помочь я могла бы ей помочь но мне нужно было чтобы она кое-что мне сказала я ей написала осознайте пожалуйста что делал ваш муж в украине добровольно и зачем он туда пошел? И все, все, все. Она испугалась. Сказала, нет, нет, нет, все, я не буду с вами общаться, все, вы за Украину, все, вот вы, вы плохая, все. Вообще, я была у нее единственной надеждой, если честно. Она в России больше никому обратиться не сможет с этим. А я могу поговорить с украинцами. Я могу позвонить там, Володе Золкину, там, кому еще, дай, могу, ну кому-то еще, да, я могу что-то предпринять. Но, но она этого боится, признания того, что он делал в Украине... Она боится этого больше, чем вообще потерять мужа и отца, в общем, троих своих детей, четвертого, вот одна беременна. Она этого больше боится. И эти матери тоже говорят. Все, они уже сделали первый шаг, они уже протестуют, они уже записывают видео. Все равно говорят, противник. И я не знаю, как вот помогать. Что ты думаешь? Я не знаю, что творится в душах у этих женщин. Но здесь, если вспомнить вот обращение второго видео, которое мы посмотрели, в отличие у, у него есть очень важное отличие от первого видео. Если в первом случае это идет обращение к некоторым вышестоящим в общем, людям, то вторая женщина обращается к другим матерям. Она говорит, не молчите. И я... Не знаю, честно, у меня нет ответа на вопрос, надо ли помогать вот, э, женщинам, которые нам пишут, у нас очень много обращений тоже идет в личку с рассказами о том, что происходит <соценно> на линии соприкосновения на фронте. Вот. Но то, что эти женщины начинают объединяться, то, что между ними появляются горизонтальные связи, то, что они перестают смотреть вверх и понимают, в общем, что кроме людей, которые вот рядом с ними, кроме людей, у которых такие же проблемы, скорее всего, им не откуда больше ждать помощи. Я думаю, что рано или поздно понимание того, что э, война началась не потому, что этого, ну я не помню вот, выступление. Давайте начнем войну с Украины. Их не было 23 числа. Просто 23 числа ночью один пожилой человек сказал: "Ну окей, как бы, но ну, мы начинаем специальную военную операцию". И, может быть, когда вот это понимание придет из словаря этих людей исчезнет слово «противник». На это можно только надеяться. Давай попросим наших зрителей, наших слушателей написать нам в комментах, написать нам под этим видео, что они об этом думают. Вот как, как нам относиться к этому, как нам помогать, не помогать, вообще что делать. Делать-то, в общем... Вот с этим военнопленом я уже эту женщину больше никогда не найду. да? Ее зовут Александра из Нижнего Новгорода, в Мулина. Из Мулина ее отправился муж. Саша, напиши мне, не будь дурой. Ну, пусть пусть нам скажут наши зрители, что с этим делать. А сейчас я прочитаю еще письмо одной женщины. Вообще, я с ней все время в переписке. Она молодец. У нас началось сообщение из того, что мне меня наехала жестко. Она мать заключенного. Она говорит, а вот почему вы не пишете про то, что заключенные из Херсона, из Херсонской области, да, отправлена на зону? Я говорю, что? Ну-ка, давай подробности. И пошло, пошло, пошло, пошло, пошло. И мы с ней, в общем, практически подружились. Я не знаю, как ее зовут. Она под ником э, в э, телеге. Но она прямо, она такая молодец, прямо умничка. Э, телефона раньше у сына не было. Он был в другом бараке. А в этот его перевели после того, как я не дала согласия Вагнеру на вербовку. Я тогда дозвонилась даже до начальника и отправила письмо, что «не даю согласия, не давала и не дам, что в суд подам» и все такое. Меня же два дня терроризировали звонками. Одной фразой, если объяснить, «давай согласие, или мы его все равно заберем», но уже на других условиях. Даже ему сотовые дали. Звони матери. Всю ночь он меня доставал. А я в ночь была на смене. А он упрашивал, умолял на согласие. Я спросила, «Тебя бьют? Угрожают?» а тут он трубку бросил. И потом связи не было три дня. А мне какие-то типы звонили еще весь день. «Вот согласие давай!» Никто даже не представлялся. А он же знает мою позицию по Украине. Я еще ему сказать успела. Что уж лучше сдохни в колонии, я хоть труп получу. А еще я боялась, что могут отца согласие взять по разводе. А этот богомол на эту, за эту войну, всялась от Бога и бла-бла-бла. Но сын у него не спрашивал. Вот такая вот, вот такая вот огневая огневая мать. Вот. И здесь, мне кажется, очень важно, что, как мы уже говорили на одном из предыдущих стримов, когда люди начинают говорить «нет», просто говорить «нет, я этого не хочу». «Я не хочу, чтобы моего сына отправляли на войну». Отношение к этим людям изменяются. К ним даже у вышестоящих появляется отношение. Немного отличные от тех, кто говорит: ну, вся власть от Бога, ну, в большой, ему видней. Уже повестка пойду. И получается, что иногда просто умение сказать вовремя нет, делает человека больше, чем он сам о себе думал. Хорошо сказал. А знаешь, еще адвокаты советуют. Адвокаты советуют, и очень-очень много таких толковых советов, но примерно про одно и то же. Еще можно подавать в суд и требовать прохождения альтернативной службы. Вы эту службу не получите, но времени это займет. Вагон. И, в общем, на этом деле можно протянуть, а события развиваются у нас быстро, и тянуть время не самое глупое в этой ситуации. Потому если вы, в конце концов, по каким-то причинам не можете взять зубы паспорт, кстати, паспорт, без загранпаспорта пускают в Армению, в Киргизию и в Казахстан. Кыргызстан. У меня а, есть знакомые, прости. которые уехали в Кыргызстан, да, и очень просят люди, которые их принимают, называть их страну так, как они сами ее называют. Кыргызстан. Кыргызстан. Простите меня, пожалуйста, кыргызстанцы. А, <с> а, Сложно русский язык. Вот, а, мы, мы, мы говорили о том, что объединение людей ⁇ это, в общем, у людей есть надежда только на вот эти горизонтальные связи. Мы смотрим, как эти горизонтальные связи формировались в России до войны, мы видим, как они формируются сейчас. И еще один жанр. Видео, которое в последнее время вновь стало очень популярным, это коллективные видеообращения. И э, можем мы сейчас показать еще вот одно очень показательное обращение матерей мобилизованных солдат из Вологды, где они уже вместе э, пытаются записать видео города Вологды обращаемся к губернатору Вологодской области и высшестоящим инстанциям с просьбой о помощи нашим мобилизованным гражданам, призванным 1 октября, позже или ранее, направленным на военную подготовку в поселок Мулино, Нижегородской области. Для закрутили закупили завозимую часть 38 838 город Бусев Калининградской области. Подготовка проводилась на очень низком уровне. Выезжали на полигон четыре раза. 16 октября мобилизированные в составе 9 полка были направлены в Луганскую область с целью охраны территории и обеспечения тула. Там они выживали в окопах без обеспечения, без дальнейшего обучения без командиров. Командиры и генералы все находились в теплых домах, а наши ребята жили в окопах. 1 ноября 22 года мобилизированных начали перебрасывать на передовую линию фронта в районе населенного пункта Сватова. Сказали окапываться ночью без обеспечения, без полного, без лопат, без техники, без всего. Без вооружения были только автоматы. Ребята попали под сильнейший смертельный артиллер... ар... артиллеристический обстрел. Со стороны МСУ подвергались ненаметным обстрелам, атакам дронов самолета летели э фосфорные бомбы противника. Ребята оказались заж зажаты в огненных своей ручки. Их убивали как противник, так и наше артиллерия стреляла по нашим ребятам. По словам президента, мобилизированы, не должны направлять в бо боевые действия. Тем более в нашем случае не было обучения боевого слаживания. Мы придаем это огласке. Просим разобраться в данной ситуации наказать виновных. Почему не было должного военного обучения? Почему не было командов... командования и четких задач? Почему они оказались в зоне боевых действий? Почему нет технического оснащения и спецтехники? Пришло время действовать и не думать и не ждать, когда всех перерубят в этой кровавой мясорубке. Просим вернуть наших мужей, сыновей из этого ада. Верните наших, наших мужей домой! Сыновей. Кстати, вот здесь нет слова противник, зато здесь есть слово кровавая мясорубка. Последние слова все-таки, которые рассказали эти женщины, это «верните наших мужей, там, наших мужчин домой». И вообще таких обращений в последнее время становится все больше и больше. Мы вот на прошлой неделе смотрели обращения из Воронежской области, а есть обращения из Болгородской области, буквально сегодня во Владимирской области. И они очень похожи, да, что вот этих мужчин, которых мобилизовали, которые пришли в военкомат, там, получили повестку, прошли какое-то обучение, и их отправили на передовую, в общем, без там, воды, еды, боеприпасов и так далее. Мне это напомнило сразу две, две вещи. Первое, это, в общем-то, что-то давно у нас не было прямой линии, там Владимира Владимировича Путина, а вот в таком виде обычно напрямую линию звонили, там люди стоят там и что-то просят нашего президента. И э, вторая вещь, она еще парадоксальная, наверное, но э, примерно так начинаются большие протесты. Потому что вот в таких коллективных обращениях, помню, такие коллективные обращения были на Шиисе, Помню, похожие обращения были в Башкортостане там, в связи с Шиханом э, Куштау. И э, вот это выглядит как челобитное, но на самом деле это не, некоторая такая дозволенная форма протеста. «Знаешь, мы с тобой вот два берега, одной реки. Ты вот ты за них. Ты им все еще веришь. А я уже нет». Новости о мобилизованных, жизни мобилизантов. И я не говорю слово «мобиков», как Симонян. Ть, жители семей мобилизованных. Что ж у меня сухо-то все время? Жители Казани пожаловались на сбежавших в мобилизованных, которые пятый день пьют и спят в подъезде. А в Новокузнецке семья мобилизованных новокузнечан помогут дровами. О чем заявил... А, кто заявил? А, мэр Новокузнецка заявил. Муфтий Таджудин назвал Россию божьим халифатом. А, прекрасная новость. А вот ресторан на Рублевке, не буду говорить какой, потому что пошел бун. удалил новогодние фотографии с семьей командующего вторжения в Украину генерала Суровикина. А вот еще важная вещь. Около 300 мобилизованных удерживают в подвале в Зайцево Луганской области за отказ возвращаться на передовую, рассказали каналу Астра родители удерживаемых. Вот там 300 человек, постоянно подвозят новых людей. Это большой подвал в Доме культуры Зайцева. Кормят один раз в день. Один сух поег на 5-6 человек. И постоянно угрожают. У Астра есть фамилия 42 человек, удерживая их в подвале Зайцева. Это село в Троицком районе Луганской области до 16-го года называлось Ильичевка. Пенсийским школьникам устроили экскурсию в спецприемник. Йорк звали сотрудники полиции и представители общественного совета при, при МВД в городе Пензи, где им показали свободные камеры и быт арестантов. Начальник спецприемника рассказал детям, что для, для нарушителей закона предусмотрено помещение от двух до шести мест и трехразовое питание. Один раз в день разрешается звонить по телефону Пистит. и выходить на часовую прогулку во внутреннем дворике а встречи с родственниками и друзьями запрещены. Послушать поучительные истории будет интересно детям, цитирует информационное агентство «Пензовый взгляд» председатель общественного совета. В такой атмосфере значительно лучше откладывается информация о правовом воспитании. 12 мобилизованных из Новосибирска написали рапорты и сдали оружие. Молодцы! Вам вот просто вот респект и уважуха. Но давайте пойдем уже на, на всякое интересное про жопу. У нас очень много новостей про жопу. Простите. Жопа есть, а слова нет. Пишет Метелица в Фейсбуке. Магистрантам психфака МГУ объявили, что из всех текстов следует изъять, если оно там есть, слово «гендер». Вот в СССР секса нет и гендер нет. Приличная девушка даже слова такого не знает. презерватив. Обожаю. В Новосибирской области пенсионерки шьют мобилизованным туристические подушки. Военные используют их в качестве, очень красиво написано в кавычках, пятиточечников. Я, честно говоря, по этому поводу... Нашла проповедь. И сейчас я вам ее зачитаю коротенькую проповедь. Это моя самая любимая, это моя самая любимая проповедь. Между прочим, это проповедь блаженного Феодорита Кирского. Смотри же, и еще новая попечительность о тебе, чтобы не чувствовать тебе неприятности и не иметь боли, когда сидишь на земле и камне дана тебе как бы самородная подушка. А ты все так же неблагодарен, не чувствуешь даров. С неистовством и безумием выстаешь против премудрости. Столько о тебе промышляющей. Ну. Мне это напомнило одну новость, которая произошла на этой неделе в Орловской области, в городе Орле. О ней рассказал фельдшер скорой помощи, который поехал на вызов к пенсионерки. У пенсионерки стало плохо сердцем, и ее увезли в больницу, потому что вот бабушка, она была очень в таком э, расстроенном состоянии. А когда у нее начали спрашивать, а что, собственно, случилось, э, почему она э, ей стало плохо, выяснилось, что она увидела на рынке, э, как на рынке продают носки, которые она связала для мобилизованных и отнесла в пункт приема гуманитарной помощи и вот собственно я не знаю я я, я я действительно мне мне очень жалко этих женщин мне очень жалко матерей вот этих мобилизованных и когда я услышал вот сейчас новости про зайцева когда вот мобилизованных удержат в подвале и дают там один сухпайок на пять человек, я подумал, а вот вообще с кем так общаются, кто эти люди? И э, мне вспомнилась история, э, и, на на наверное, ее лучше привести на примере э, сериала «Игра престолов», если кто-то его помнит еще, там были... Не забудем никогда... Гробы. Эти безупречные, они же были рабы. И вот в древние времена, в общем-то, рабов загоняли в армию, отправляли там куда-то тоже воевать. И мне кажется, что что бы ни происходило в головах там, у этих женщин, их мужья становятся рабами, с которыми можно делать, в общем, все, что угодно. И э, можно им даже носки не отправлять, а бабушки будет плохо в армии. Ну, зато у нас есть э, время, деньги и фантазия, э, чтобы хм, отменить украинскую культуру очень любопытным образом. А покажите нам, пожалуйста, картиночку из э, Новосибирска. Из Новосибирска, где, между прочим, у Руси сидящей, отличное совершенно отделение. Вот был там прекрасный ресторан «Шинок у Вакулы». Вот «Шинок у Вакулы». «Вакула» — это кто? Это кузнец. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Гоголь Николай Васильевич, тихая украинская ночь и все такое. Это какая должна быть кухня? Персидская? И там была дышинке у вакула написано украинская кухня. И теперь это надписи нет, то есть шинок есть, вакула есть, а кухни нет. И теперь там, видимо, не знаю, добрые вьетнамцы у вакулы предлагают нам спринкроулы или что-нибудь еще, а может быть там как раз наоборот а, предлагают салат оливье и щи с белыми грибами, но называется все это увакула, а вот украинская кухня, слова запрещенные. А вот еще и запрещенного. Это очень поздно почему-то эта тенденция дошла до Новосибирска, потому а? что, насколько я помню, у нас в апреле было очень много новостей о всяких интересных переименованиях. И в Кирове, в прекрасном городе Навятке, в одном из местных заведений переименовали котлеты киевские в котлеты кировские. Хотя, в общем, рецепт остался тот же самый. Слушайте, это совершенно поразительно. Но я вам хочу еще напомнить про то, то, о чем говорить нельзя. Вот у нас глава Путинского совета по правам человека, Валерий Фадеев, которого мы с тобой, наверное, 10 назад называли коллегой, главным редактором журнала «Эксперт» все время был, да выходец из «Коммерсанта». Кто бы мог подумать, да что с ним не творится. Так вот, Валерий Фадеев, глава Путинского совета по правам человека, отказался вмешиваться в ситуацию с казнью, Зека нужен и заявил, что во время военных конфликтов всякое бывает. И в связи с этим я сейчас попробую вам найти одно очень любопытное соображение. Я не люблю цитировать Белковского, но уж придется. Про судьбу магилизанта Обыкновенная биография в специальное военное время. Бывший сотрудник правоохранительных органов Северной Осетии Вадим Техов и его похождения. Сначала он был уволен из органов после избиения первой жены. В семнадцатом году вторая жена обратилась в полицию, сообщив, что ее избил Техов. Суд оштрафовал его на 5000 рублей. Через год, восемнадцатый год, суд признал Вадима Техова виновным в хранении наркотиков и назначил штраф. Через месяц, ноябрь 18, Техов нанес несколько ножевых ранений жителям Мангушетии во время ссоры в кафе. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Да, он по-прежнему на свободе. Находясь под домашним арестом. Через год, в сентябре 19 -го года, он уже год под домашним арестом за ножевые ранения. Техов пришел на работу к Регине Гагиевой и нанес ей несколько ударов ножом. Она скончалась. Это 19-й год. Сентябрь 22 -го года. Техова записался в ЧВК «Вагнер» и уехал воевать в Украину. Сентябрь. Ноябрь. 16 ноября. Вчера задержан за торговлю наркотиками для военнослужащих на оккупированных территориях. А я думаю, мы еще почитаем про похождения бывшего полицейского Техова. Вот как. Столько убил народу, столько зарезал, столько нанес увечий, бил жен, да, одну убил, торговал наркотиками. В конце концов, с восьмой попытки сел в тюрьму и продолжил свое дело там. Конечно, он задержан с торговыми наркотиками на оккупированных территориях. Я не сомневаюсь ни одной секунды, что, что он завтра уже, уже будет с оружием в руках воевать. В рядах ЧВК Вагнер. Им можно все. И можно все, потому что я не знаю почему. Я... Есть вещи, которых я просто очень сильно боюсь. И э, эта вещь, э, я ее называю. Я не помню, откуда я взял этот термин э, спираль насилия. Потому что если она начала раскручиваться, она будет раскручиваться всегда. И если человек начинает там как бы с какого-то бытового, служебного или домашнего насилия, то рано или поздно он все равно окажется на какой-то войне. Будь это война в Украине или, или это война как бы с, просто с мирными людьми, с мирным обществом. Эта война не закончится никогда. И вещь, которую я боюсь, что э, эти люди начнут возвращаться, и, к сожалению, ничего кроме вот дров или, там, я не знаю, крадотового набора, не будет сделано для их реабилитации, а всем людям, которые находятся вот рядом с такими людьми, как вот этот полицейский, которые находятся внутри этого насилия, им, безусловно, нужна будет реабилитация просто потому, что, чтобы они смогли жить в мирном обществе. Вот ты добрый. Так, но у нас еще есть борьба не только с украинцами, у нас еще есть борьба с гейропой и вот эта гей-пропаганда, вот это все такое. Но это дальше твоя реплика. А, да, а, как это ни странно, в российских школах продолжают отмечать день толерантности. Недавно, кстати, было обращение тоже вот в моей родной Воронежской области жители, даже скорее жительницы города Лиски, записали тоже видеообращение, потому что, ну, как бы по-другому у нас, наверное, уже никак нельзя высказать свою публичную позицию, в которой... Они потребовали а, убрать толерантность из школ. Но вот из школ толерантность никак не убирается. И 16 ноября а, в одной из школ Репьевского района был урок толерантности, а, на который обратил внимание почему-то руководитель родительского комитета Санкт-Петербурга, а, на котором а, ученики а, нарисовали радужный флаг. Причем я видел фотографии. А, на странице школы в соцсети эти фотографии остались. В общем, там были обычные такие задания. Ну, вот там семь фигурок, давайте раскрасим их так, чтобы они не были похожи друг на друга. Ну и да, они рисовали э, радужный флаг, потому что вот во время этого урока учитель сказал, что это символ терпимости, толерантности, принятия отличий в, э, в человеке, который там чем-то от тебя отличается. А вот э, руководитель родительского комитета почему-то санкт петербурге Михаил Богданов, он увидел эти фотографии, он закрыт, ну, как бы очень эмоционально написал в Телеграме «хочу это развидеть». Учителя об этом отчитываются официально, они сошли с ума. Э, кстати, самое смешное, что это был флаг, в общем, не ЛГБТ, это был, он был семицветный, а не шестицветный. Но, тем не менее, вот, э, до сих пор в российских школах остается толерант. Я начал смотреть, да, это вот какая-то единичная история или там, что вообще происходит. И выяснилось, что абсолютно такая же история произошла 15 ноября в Калуге, в Калужской области, в Малой Ярославской школе номер один. В рамках урока, посвященного толерантности, первоклассники нарисовали тоже рандужный флаг. Я начал копать дальше. Ну, как копать? Просто вот забил эту ситуацию в Google, просто набрал в Google радужный флаг и увидел, что в общем каждый год в день толерантности в середине ноября возникают вот такие конфликты. В 2021 году в лобот на Ямале. Абсолютно такая же история. Тогда же, даже в Сухуме в Абхазии люди возмущались тем, что какая-то пропаганда нехорошая идет. И сначала я хотел сцеронизировать, что, дескать, ну, видимо, там, методички в школах остались с каких-то других времен, когда отмечать день толерантности было незазорно, а, а учителя, в общем, не включают мозг, когда общаются с людьми. Но, видимо, я действительно слишком добрый человек. И мне кажется, почему-то что а, учителям, людям, которые работают с детьми, в общем, тоже иногда хочется говорить о добром, говорить о терпимости, говорить о принятии, а не об агрессии, войне и насилии. Я человек циничный, я сразу вспомнил анекдот философский, который мне очень нравится, он короткий. Когда старичок, там идет по улице, вдруг видит радугу. и Говорит, вот на это у них деньги есть. Вот примерно так. Но слушай, на самом деле, вот мне не даст соврать берлинская группа, которая тут сидит и управляет эфиром, Российское посольство в Берлине, мы же туда там периодически ходим, так сказать, глумиться, ну там какой-нибудь выбор, там все это снимать, смотреть, там все это такое. Так вот, когда ты идешь в там такое, ну это сталинское здание, такое помпезное такое. Ну, такое все метро, которое вы видели в Кубе, плюс немножко сталинских высотах, такой занимает целый квартал. И вот у такой парадный вход, такой вот массивный, там голова ленина стоит во дворе, там такой елки голубые. Ты туда заходишь, и вот такой вот большой вестибюль, и а, огромный такой витраж, такой, где Кремль, а, вот звезды, и над этим над всем так радуга. Эх, не доглядывают в российском посольстве. В Берлине не доглядывают. Идут на поводу у геропы. Товарищ майор, а сделайте внушение быть, посольству. Может, посольству. Да. может быть, это просто кто-то в посольстве тоже любит глумиться. Да нет, просто сзади было построено там в начале 50-х. Тогда радугу было можно. А потом забыли демонтировать. Ну еще о воспитании подрастающего поколения... Слушайте, я очень прошу режиссеров вот дать картинку и поддержать ее подольше, потому что я не справилась с заданием для, типа, для детского сада. Я не справилась. Это средняя группа детского сада, да, это 4 годика. И вот вот, да, я не справилась. Блокнот. Покажите, ради бога, картинку. Это блокнот безопасности для да, школьника. Министерство образования Благородской области выпускает. Методичка для российских детских садов с миной лепесток. Методичка лепесток с миной лепесток. Вот здесь на картинке где-то изображена, я бы сказал даже изображена, мина лепесток. Есть задание. Найди мину лепесток на картинке и раскрась ее. А потом раскрась те предметы, куда невозможно спрятать. Мину, лепесток, невозможно засунуть. Я подозреваю, что невозможно засунуть мину в карандаш, но я не вижу мины. Вы кто-нибудь видите? Мину лепесток здесь? Я сначала приняла было вот там вот сзади там мишки, что ли, на, на задницу, но это свисток. А вот где тут мину-лепесток? Кто-нибудь Я, честно говоря, тоже не справился с этим заданием. Сегодня мы видели эту новость, которую раскопали ребята из Белгородского фонаря из издания, они выложили у себя на сайте, в общем, все вот это вот э, пособие для дошкольников. вот Но, честно говоря, вот ни на этой картинке ни, ничего на одной я не нашел минный на лепесток Дорогие, дорогие наши зрители, пожалуйста, сделайте скриншот этой картинки, и если вы найдете мину-лепесток, пожалуйста, скажите нам, мы никто... Мы никто не можем найти, или, может быть, мы не знаем, как она выглядит, мина но там мишка, домик, грузовичок, пирамидка, мячик, ружье, карандашик, э -э, ранец, глобус, еще машинка, э -э, щелкунчик, ну, тут нет мина-лепесток, паровозик есть, кубик есть. Пожалуйста, кто опознает мину срочно нам сообщите. Я, честно говоря, вообще не понимаю, зачем э, такие картинки показывают детям, в общем, в детском саду. Это, ну, это просто пугает. Я понимаю, что Белгородская область — она, в общем, прифронтовой регион. И совсем недавно, э, буквально позавчера, в Шебекино погибли четыре человека во время вот, боевых, опять же, каких-то военных действий. Но э, мне почему-то кажется, что это какое-то нагнетание паранойи. И мне это напомнило, что когда я был сам ребенком в 80-е годы, мне рассказывали родители, причем рассказывали, страшилки о том, что вот минули лепесток, кстати, что маджахеды, они вот разбрасывают игрушки по, по улицам российских городов. Э, и если дети берут эти игрушки, то там они взрываются и, и там... Дети погибают, там что отравленные жвачки ни в коем случае там, ни, ни, ни, никогда нельзя. И мне было страшно, ну, то есть я впадал в какой-то ужас. Вот, ну, я мне сколько, мне тоже 5, 6, 7 лет было. Я действительно набоялся поднимать там какие-то вещи на улицах, в песочнице. Но это вы продвинутые, потому что там рассказывали, что в жвачки американцы кладут а, лезвие. И когда ты вот делаешь кусь, все вообще, весь в крови. А у вас, видишь, просто отравленные. Прошли годы, и бритва про... куда-то да, исчезла. У это Слушай, ну это я понимаю, uh... что в Белгородской области там мастера инструкции клепать не только uh, для детей, но и для взрослых, да? Это я тебя домикаю на твой, да. на, на, на, на твой рассказ, uh, uh, который должен следовать должен... дальше по верстке. У нас uh, есть да, верстка, мы наш... готовимся. Мы, мы, мы действительно готовимся, и Белго... белгородские журналисты обратили внимание на то, что на платежках, на коммунальных платежках, вот там обычная зарплата, на обороте печатают инструкции, что делать во время обстрела, как, как укрываться. Там вот есть рекомендация, что можно укрыться в помещении без окон или сесть на пол несущие несущей стены и если поблизости нет подвала или укрытия. Но, учитывая то, что совсем недавно... В Белгороде информация о том, где находится Украина, она считалась чуть ли не мега там, мегасекретом, там, тайной. Вот, это, конечно, немного издевательски. И опять же, я могу понять, почему такие инструкции появляются в Белгороде. Все-таки регионы границы и регион, наверное, наряду с Курской и Брянской областью сильнее всего чувствует, что такое война, которая, в общем, она действительно идет. Естественно, не так, как это чувствуют люди, которые живут в Украине и подвергаются обстрелам буквально каждый день, но тем не менее. Но еще одна странная очень новость о том, что в Омске, который находится в трех тысячах километров от украинской границы, губернатор объявил режим повышенной готовности, причем не коронавирус, а именно военный. И вот Здесь тоже у меня ощущение, что э, это даже не столько для чего-то более или менее полезного, да, там, не для каких-то прагматических вещей делается, а для того, чтобы людей, в общем, напугать, сказать, что вот где-то есть какие-то злые враги, противники, которые вот собираются там, не знаю, что-то плохое сделать в Сомской области. Э, вот, и... Просто отдалить тот момент, когда люди в России скажут, «Господи, да давайте уже, чтобы наступил мир просто». А я знаю, что это такое в Омске. Я догадалась. Это э, объявление э, было сделано специально для мобилизованных и потенциально э, мобилизованных. Э, «Не пытайтесь покинуть Омск». Это, ну, собственно, я думал, вот, что вокруг очень страшно, поэтому не пытайтесь покинуть Омск. Это, наоборот, забота, забота о, том, чтобы о людях. Не это забота о людях, чтобы, как бы, чтобы традиции скрепные не пытайтесь покинуть Омск, чтобы так это все вот... Знаешь, забывают люди, да, что нельзя пытаться покинуть Омск. Надо готовиться к Новому году, кстати. Это я о Сибири. Я уверена что наш зритель, наш слушатель, человек абсолютно адекватный. И то, что я сейчас вам зачитаю, не будет воспринято как инструкция по применению. И не будет воспринято как реклама. А будет воспринято как, ну, я не знаю, как один за талонов дурновкусия и совершенно отвратительного не знаю, унитазного юмора хотя это объявление рекламное о, собственно, о наборе свежего мяса. Звучит так. Джентльмены, вы устали отмечать Новый год в кругу неадекватных коллег и друзей? Видимо, таких же. Вам надоел каждый год однообразный фейерверк? И, между прочим, видимо, надоел однообразный президент каждый год. Если вам от 22 до 50 лет, вы крепкие, здоровые, и у вас остальные Фаберже. Так и написано. У вас есть уникальная возможность отметить новогодние праздники с огоньком в кругу дружной компании ЧВК «Вагнер». Новогодняя программа. Выступление Краснодарского симфонического оркестра под управлением легендарных командиров штурмовых отрядов в катании на ДПТРах. Зажигательное шоу. Гвоздь программы. Шоу от наших мальчиков-зайчиков. Мне кажется, звучит как-то очень эрутично. Трайсера его есть старые хлопушки в подарок чай успейте записаться у своего представителя это чё это, это вот это вот но мы все видели вот эти вот чудовищные э, агитролики с э, певица э, ЧВК Вагнера, и вот это все. Э, вот вот что это весело и зажигательно это, это вообще это вообще соответствует массовому вкусу там я не знаю да и вот это вот, если вам наскучил Новый год однообразный, то тут же, да, однообразный президент. Твою мать, каждый год один и тот же, да, сука, надоел. Это такой вот юмор. Видимо, это тот юмор, который мы заслужили на новый 2023 год. Нет, мы такого не ам... заслужили, нет. Мы себя хорошо вели, ну так. нет, это такой степени плохо. Но если это рекламное объявление, видимо кому-то этот юмор кажется даже забавным и смешным И когда я смотрю вот на такие объявления, я думаю я хотел пойти в журналистику там не знаю 20 лет назад там чуть больше 25 лет назад я там, поступил на ЖФАК, и, и там, я думал я буду писать новости там не знаю, какие-то экономические проблемы, про борьбу политических партий в воронеже там в 90-е годы это была мегаинтересная тема. Я думал, что я буду просто рассказывать людям о том, как устроено общество, как устроено взаимодействие общества и власти. А вместо этого я вот думаю, о чем мы сегодня говорили. Мы говорили о дошкольниках, которым э, просят найти песток на, на, на раскраске, о учителях, которых э, хотят наказать за то, что, они нарисовали, ну, что у них дети нарисовали радугу на уроке. А... О рекламе нового года с шоу с оружием санцепек, и мне кажется, это какой-то абсурд, и в какой-то момент нужно просто задуматься, действительно ли это те новости, которые, которые мы заслужили, которые, которые должны быть, действительно ли новости, действительно ли должны быть новости с, с линии фронта, которые рассказывают даже не диктор телевизора несчастная мать, у которой сын видел, как его сослуживце буквально там разорвалось снарядом. И мне, мне очень грустно даже думать о том, господи, мы, мы ведем новостной стрим и рассказываем об абсурдных абсолютно вещах. Я, в отличие от тебя, академиев не кончала. У меня нет журналистского образования. У меня другое образование. И, собственно я об этом как раз я этим занималась да то, то о чем ты мечтал в Воронеже я этим тогда занималась и вдруг оказалось пока не столкнулась с тюрьмой что все это фигня что все это фигня политические партии политические интриги это все фигня потому что Россия на самом деле не такая не такая Россия она другая то то, что Сурков назвал довольно глупым выражением, глубинный народ, да. Вот Россия другая. Мне помогла помочь тюрьма. Когда вот я прошла тюремные какие-то коридоры университета, у нас же стрим называется, напомню, «Твой дом тюрьма», я вдруг там увидела настоящую Россию. Вот такой вот, который вообще никуда не ушла. Никуда не ушла от Катаржан, Достоевского и Чехова, от Солженицына и Шаламова никуда она не ушла. Она там и осталась. И останется. Очень хочется ее вырвать из этой тюрьмы. Но, по-моему, ей там нравится. Там она как у себя дома. Твой дом – тюрьма. Мы же все знаем это выражение. Мы говорим да, о свободе, не свободе, это не свобода, которая многих устраивает. И эти женщины, которых мы говорим, они пытаются чуть-чуть делают полшага, чтобы вырваться из своей собственной тюрьмы. Это выражение России тюрьма народов, она уже стала такой расхожей и довольно ироничной немчиком, но тюрьма это же место, я, я не соприкасался с этим очень близко, но насколько я понимаю, тюрьма это место, где выворачиваются наизнанку и моральные нормы, и нормы закона, и вообще представление о реальности. И сейчас, особенно с учетом того, вот, какой абсурд мы обсуждаем, Россия действительно похожа на тюрьму. И вот самое обидное, мы на этой неделе у, у нас 7 на 7, мы работали над одной темой, нам было очень интересно, что происходит со студентами. Мы вот еще весной, в начале лета, писали о студентах, которые протестовали против войны и которых в общем, отчисляли. Ну, на них давили преподаватели, к ним приходили полицейские, вели профилактические беседы, видимо, в целях военно-патриотического воспитания. И мы просто связались с несколькими людьми, которых, в общем, сначала там, штрафовали, там что-то с ними делали, потом просто отчислили из университетов. Это молодые люди, в общем, будущее, наверное, в какой-то мере России. И выяснилось, что вот из четырех человек, с которых мы выбрали, трое уехали, три человека просто уехали, один сидит на себя в городе и и дома это уезжать. И мне бы очень не хотелось, чтобы единственным способом перестать воспринимать Россию как тюрьму, это просто сбежать из тюрьмы. Мне хочется верить, что в России есть и люди, которые могут из нее сделать что-то боль, Сделать из России дома не тюрьму. И люди, которые просто этого хотят. Как мне хочется закончить на этой ноте, да, но мы с тобой, как обычно, да, два берега одной реки. Uh, я не верю, что в России есть будущее. Uh, я перестала верить 24 февраля, что в России есть будущее. До этого верила. И раз уж говорить о будущем, я на самом деле не знаю, как мы будем вести следующий стрим, когда мы с тобой впервые в жизни встретимся в в городе Берлине. Мы тут что-то на двух стульях будем сидеть или еще что-то такое. Uh, но ничего же, да, это не мешает нам до сих пор, что, что мы никогда не виделись, не мешает нам uh, вести, как мне кажется, ничего такие себе веселенькие стримы. И давайте мы заинтригуем наших зрителей, мы пока не знаем, как это будет. Uh, приходите к нам в следующий четверг и посмотрите, как мы вывернулись. Слушайте, нам очень нужны ваши комментарии, нам правда, там честно, правда, очень интересно ваше мнение. Напишите нам там вот внизу, ладно? И обязательно поставьте лайки, чтобы не только мы видели ваши комментарии, но и все люди, которые считают, что то, о чем мы говорим, та Россия, которая может иметь будущее или не может иметь будущего, это важно и это нужно об этом говорить. Нужно рассказывать об этих новостях. Подписывайтесь, ставьте колокольчики, подписывайтесь на наши каналы. И будем надеяться на то, что на следующей неделе новости будут лучше. Пока. Счастливо.